Всем привет! Кажется этой бабочке явно не хватает адреналина в своей жизни. Похоже что этот парень только что нашел еще один сбой в матрице. Оказывается даже у роботов есть такой друг. Вот как выглядит настоящая профессиональная рыбалка. При помощи контролируемого взрыва можно всего за несколько минут вырыть траншею для укладки трубопровода. Если у вас был плохой день на работе, то просто вспомните этих парней, которые пытались догнать луну посреди города. Похоже, что черепашки-ниндзя не знали, что фейерверк нужно было запускать на улице. Вот как должен выглядеть настоящий домик на дереве. Когда ты на работе, пытаешься сделать вид, что прилагаешь все свои усилия, чтобы сдать проект вовремя. Если вы устали выгуливать свою собаку, то просто заведите вторую. Похоже, что я только что нашел аудиторию для своих фокусов. Это явно не тот клиент, которого ожидал увидеть продавец в магазине. Похоже этих парней начальник заставил работать выходные и попросил их помыть свою машину. Кому нужны услуги эвакуаторщика, когда у тебя есть такой друг? Оговаривают, что он до сих пор пытается на него забраться. Теперь вы точно не будете задаваться вопросом, как саперы обезвреживают глубоководные мины. Наверное, это самый сочный апельсин, который ты видел в своей жизни. Ставь лайк, если тоже хотел бы его попробовать. Для того, чтобы перейти на другую сторону, эта колония муравьев сделала мост из самих же себя. Видимо у этого парня полностью отсутствует инстинкт самосохранения. Оказывается собаки тоже умеют играть в прятки. Я уже показывал вам весь жизненный цикл матрика, а теперь настала очередь синей птички. Иногда природа создает действительно удивительные вещи. Этот приятель снимал Луну на протяжении 50 ночей и вот результат. Интересно, чем эта пальма могла так не угодить Зевсу? когда ты скучаешь на работе и пытаешься себя чем-то занять. Так вот для чего на самом деле нужен камертон. Все таки в нашем мире есть еще добрые люди.